Довольно резкая по тону и содержанию статья, выдержанная в антироссийских красках, появилась накануне на румынском сайте Defense Romania. Роу, ее автор Тюдор Куртифан, Туда Картифан, фактически призывает официальный Бухарест и весь Евросоюз не признавать прошедшие в России выборы в Государственную Думу. Автор утверждает, что к выборам есть много вопросов в контексте многочисленных фальсификаций, а также в плане того, что голосование проходило в Крыму и на Донбассе. Румыния была в числе государств, которые сразу указали на собственную позицию в этом вопросе. Бюллетень МИДа, который вышел всего через несколько часов после окончания российских выборов, объявил, что Румыния не признает легитимность голосования в Крыму, говорится в статье, размещенной на румынском портале. Вместе с тем МИД «Бухарест» осудил тот факт, что Российская Федерация открыла избирательные участки в Приднестровском регионе Республики Молдова, несмотря на заявление законных властей Кишинева о том, что это противоречит суверенитету и территориальной целостности. Далее автор переходит к конкретным предложениям. На выборах победила пропрезидентская партия «Единая Россия», набравшая около 49% голосов. «Никаких неожиданностей тут нет» то были выборы без реальной оппозиции, которая была объявлена вне закона кремлевским режимом, без свободной прессы и без международных наблюдателей. В связи с этим, а также с организацией голосования в Крыму, аннексия которого не признается в Евросоюзе и на сепаратистском востоке Украины, где Россия раздала более 600 тысяч паспортов, возник вопрос, а нужно ли признавать эти выборы, пишет Г.Н. Куртифан. По его мнению, сейчас перед Европейским Союзом сегодня лежат ровно два сценария. Первый – это непризнание выборов только в Крымском полуострове и на востоке Украины. Второй – непризнание итогов голосования в Государственную Думу по всей РФ в целом. Автор признает, что второй сценарий повлечет за собой серьезные последствия, вплоть до отстранения российских представителей от участия в международных организациях. Кроме того, журналист рассмотрел угрозу и самой румынской земле, ибо помимо гибридной войны Москва, по его мнению, обратилась к лживой риторике о том, что Румыния – это колония Запада. В заключительной части статьи отражена мысль о том, что признание или непризнание выборов в РФ должно стать общей позицией всей Европы, которая тем самым продемонстрирует свое единение.